Всем привет! И сегодня я вам расскажу, как надо есть фастфуды. Вот. У нас тут есть Санта, и он вам расскажет, как есть фастфуды. Эм, что делать-то? Сейчас я вызвал Ликспресс, и я вызову Синя. Здравствуйте, я, я жирная муха. Сегодня я вам покажу, как надо есть фастфуды. Вот этот, вот этот фастфудов пукнет.